Технолог. Я очень много работаю с разными потоками информации, с креативными пазлами, мне всегда интересно, как все складывается. Я вчера видела разность людей в едином флаконе, который представляется какой-то вот ценный продукт. Для меня это новый опыт, потому что я из линейного бизнеса пришла как продюсер проект. проект. Ну, меня заинтересовала возможность дать масштабы людям, хорошим экспертам. Но когда я прослушала первую информацию, я предприниматель, всю жизнь в бизнесе, в линейном, ну, достаточно успешном, когда ты монетизируешь свое время как предприниматель, когда ты понимаешь другие возможности и новый опыт для себя, это ну, серьезный вызов себе, это серьезная сфера развития, и я поняла, что я свой... Э, свой опыт, хочу как бы, в том числе вложить в проект, потому что мне очень интересно сейчас научиться дуплицировать интеллектуальные идеи, потому что из вам скажу так, что это единственный проект в, в, в мультилевл-системе, который позволяет человеку идти в, в, в саморазвитие, потому что сколько меня привлекали очень активный коммуникатор, сколько меня приглашали в другие разные проекты, мне не откликалась информация о том, что я а где я? Вот я точно знаю, что вы каждого, можете, кто не верит, подойдете, я пиар-эксперт, я сразу вам э, упакую вас. Вот что вам делать в визи бизнес? Потому что есть вопрос, а для меня все, классный проект, супер, все, а я где? Кто, кто я здесь? Как я здесь? Кроме того, что здесь нас учат бизнесу, кроме того, что мы получаем абсолютно уникальную возможность ну, по-новому -про -по -по проявляться. Мы вчера за Гулуарах уже об этом общались, друг друга обогатили, потому что складываются таланты людей. Вместе, да? Мы, и каждый человек на этой платформе может найти себя и профессионально, и личностно и как предприниматель. Поэтому я просто вот как бы выражаю всем восторг сегодня и радуюсь за всех нас, потому что действительно, это, когда находишься в том месте в нужное время, в нужный час, но еще я как креативный человек могу сказать, что это самый крутой тренд, который сегодня есть. Здесь собраны все инновации, которые в одном флагоне, опять-таки, в одной площадке. Вот снимаю шляпу перед сознавателем, потому что вот так собрать все, и, и еще иметь такую большую траекторию. Всех нас поздравляю. Спасибо. Огромное